Сигнальный сервис от Сергея Инкоста представляет следующую информацию. Всем привет! С вами Сергей. И в этом видео я покажу, как с бесплатной версии, на бесплатную версию TradingView можно накрутить больше чем три индикатора. Uh, но есть ограничения, uh, например, что в этой версии, в бесплатной, вам недоступны рынка, еще там какие-то point-point фигуры, uh, но зато будут доступны большая часть индикаторов, причем все, как в профессиональной версии. Можно устанавливать сколько вашей душе угодно. Uh, в обычной жизни вам приходится делать как? Вот я сейчас преду предустановил три индикатора. <coughs> показываю, что а, больше, ну допустим, я не знаю, там, тот же Bollinger Бенс. Нажимаем, нам показывают предупреждение, будь у Добры, а, то есть в бесплатной версии возможно только три индикатора. Вам необходимо приобрести про или про плюс или премиум аккаунт. Мы говорим, нет, извините мы хотим сэкономить деньги хотя я лично использую премиум аккаунт вот но это дорого стоит <coughs> а я покажу а, ш, как вы можете сэкономить деньги и вообще можно ли это сделать да а, чтобы вы могли эти деньги перераспределить либо в свою семью там например не знаю купить лишние какие-то продукты а, дополнительно либо ну, подписаться на сигнальный сервис а, мой по бинарным опционам. Итак, давайте посмотрим, как выглядит в обычной жизни. У вас один график, вы с одним не работаете, вам нужно два. Бесплатная версия вам не позволяет открыть два. Что вы делаете? Вы дублируете эту страницу. Сейчас, секунду, ребят. У меня что-то не дублируется. Дублируете страницу и выносите его второе окно. Сейчас она продублируется. No thanks. Так. Вот у вас два окна. В одном у вас 5 минутка, в другом у вас часовой график. И на тот и на другое вы можете добавить максимум три индикатора. Вам нужно на часовом графике иметь, вернее, на пятиминутном, допустим, графике иметь больше а, индикаций. Да? Делаем так. А, вы обычно делаете как? Вы совмещаете два одинаковых таймфрейма, одна и та же пара. А, и догружаете сюда дополнительные индикаторы. Ну, допустим, возьмем самые вот, я не знаю, там распространенные. Bollinger Bands, Макди, мой любимый кстати так Макди, ну и там я не знаю россии да есть же куча стратегий по RCI. Так, вот у нас э, вся полная картина понятно что у нас здесь могло быть две пары допустим не спай там и спай а э, евро доллар и там фунт доллар еще ниже там два других окна там доллар иена там или там доллар-франк а, плюсом да четыре окна но в, в силу возможности бесплатной программы вы вынуждены делать так просто вынуждены я покажу а, что у меня получится в бесплатной версии это тоже заметьте чарт да так написано это бесплатная версия в платной там по-другому идет надпись а, как это выглядит а, в новом варианте который я придумал Так. итак ребят смотрите а, на текущем времени так. А на текущем времени все индикаторы которые у меня были здесь переехали сюда да и это бесплатная версия это все бесплатная версия это видно наверху она позволяет, сейчас уберу вот эти вот штуки, они здесь не нужны, хотел убрать и наткнулся на индикатор. А, она позволяет работать с большим количеством графиков а, свободно. Смотрите, вот тут, допустим, график 3, 4, 5, 6, здесь уже 6 индикаторов, уже 6, бесплатная версия Могу добавить еще больше, секунду. Фокус. А, смотрите. Я сюда добавил 3, и больше я не могу сюда добавить индикаторов никак. Ну вот там, я не знаю, там Advanced, Endelines, давайте сделаем. Все, мне не дается сюда добавить. То есть вот, элементарно, еще раз. Три индикатора максимум, бесплатную версию. А, но посмотрите, тот же самый график здесь, это не сшитое видео, а, тот же самый график, а, то же самое время вот видно, как я перевожусь мышкой даже, да, что это одна, одно окно а, у меня здесь уже 1, 2, 3, 4 5, Bollinger B6 и 3 MACD 7, 8, 9 у меня здесь уже 9 индикаторов я могу сюда нагрутить до 50 индикаторов свободно если они, конечно, все поместятся на графике вот, и это бесплатная версия Посчитайте, сколько денег в годовом исчислении я вам сэкономлю, если вы а, посмотрите под видео, перейдете на ссылки, добавитесь в друзья, подпишитесь на это видео, на его обновление. А, если вам понравилось, то лайкните. Я буду этому очень признателен за ваши лайки. Это значит, что для вас это было очень интересное видео. Мой голос не был гнусавым и так далее, и так далее. То есть, вам все понравилось. А, и вы хотите получить то же самое, да, чтобы можно было на бесплатной версии свободно пользоваться а, платными возможностями TradingView. Подписывайтесь на мой канал, рассказывайте друзьям, делитесь в соцсетях. А, давайте сделаем этот мир лучше, друзья! Так, друзья, рано мы с вами а, попрощались. А, вот, как в начале видео вы видели заставку с четырьмя окнами пустыми. Сейчас я вам показываю этот бесплатный чарт, в котором добавлено раз, два, три и три машки еще. То есть шесть индикаторов, и это не предел. А, может быть здесь до 50, до 50 индикаторов, если он влезет, конечно, на каждом чарте. И это возможности бесплатной программы. Как ее получить? Я уже сказал, что как я покажу, как это настраивается, я покажу, как это делается. И давайте вместе сэкономим деньги и ваши, и ваших знакомых, и ваших друзей, и вообще людей в целом. Зачем переплачивать за то, что можно получить дешевле? И эти деньги можно перераспределить на на еду, на вещи, да элементарно и на мой сигнальный сервис. Подписываемся, друзья, ставим лайки, делимся. Всем хороших трейдов и удачных недель по торговле бинарными опционами. Всем спасибо за внимание, всем пока!